на отдыхаете, слазь, все, тогда у вас начинает следующий, так у вас вот такая горочка. все, вам начинает интересно оказаться вот на этой вершине и поставить вот этот флажок, это у вас все, как только вы выбрались за ДЦ, нужно хорошо понять, эти цели не ставят, этим просто нужно выжить, сюда бесполезно тыкать целеполагание, коучи всех стран, расслабьтесь, этим нельзя предлагать коучинг, понимаете? Коучинг – это введение клиента к конкретному результату, к очень конкретному, а у него результат не конкретный, потому что он сам не конкретный, это месиво, это месиво просто хочет, чтобы вы взяли его как и каким-то непонятным образом доставили сюда, причем бесплатно, в лучшем случае за спасибо. Безмерная благодарность. Здесь никаких целей. Здесь в крайнем случае эмпатия, сочувствие. Ну и недолго, недолго. прилипают быстро Здесь нужны эти люди, которые стоят здесь. Они ходят на тренинги, ходят, приезжают. Но не на мои. Почему? Потому что на мои не надо. Это вот такой, такой период, человек, где бизнес, тренинги, добро пожаловать. Бизнес-программы, обучалки разные, навыки, умения, так называются тренинги навыков и умений, мастер-классы, вот это все сюда. Это как рубать капусту в прямом и переносном смысле. Здесь не нужны состояния. Состояние здесь есть. Человек живой, человек живет, ему хорошо, ему жить хочется, он ставит цели, он все это раскладывает по шагам. Тайм-менеджмент. О! То есть они требуют полного расписания, процесса, объяснения рационально каждому процессу. Все, вот как только это пошло, я говорю вам, не к нам. И до свидания, потому что физически невозможно на трансформационном тренинге обеспечить то, что они хотят. И надо вот сюда. Вот здесь вот кофе-паузы, четкое расписание. Клиенту 20 минут объясняют, зачем делать 5-минутное упражнение. А потом еще 20 минут они обсуждают это 5-минутное упражнение. И все считают, что вау, это крутой тренинг. Все, это супер клиенты. Это счастье. Потому что у них есть цель, у них есть результат, и у них есть потенциальная возможность достичь результата. Когда вдруг появляются такие люди у меня, когда у них здесь вот Это называется...